Начнем нашу встречу. Сегодня у нас с вами 4 июля. Началась вторая половина 2022 года. Представляете, у нас полгода с вами уже пролетели в 2022 году. Время летит очень быстро, стремительно. И не заметим, как наступит Новый год. <coughs> Пролетят эти полгода. Вот, поэтому, поэтому я, конечно, всем желаю насладиться летними деньгами, отдыхом, тем приятным временем, которое нам дает природа, сделать все дела, которые у нас возникают именно в летнее время. Вот, но при этом не забывать о том, что мы с вами в это время, как я уже не устаю повторять, мы с вами закладываем фундамент тех результатов, которые мы с вами будем пожинать осенью и зимой. Вот, Поэтому э, я настоятельно рекомендую вам составить план по дальнейшей работе э, на следующие полгода и, в частности, на июль месяц. То есть я вас призываю к такому плановому ведению бизнеса, потому что если у вас нет плана, если у вас нет э, понимания, чем вы будете заниматься, то я еще раз э, хочу разграничить Понятие заниматься бизнесом и просто иметь хобби, вот, и не заниматься каким-то там самообманом. Если у вас нет планов по, дальнейшему, по дальнейшей деятельности, если у вас нет понимания, что вы будете делать, вы занимает, у вас хобби. Вот, поэтому не ждите там каких-то выдающихся результатов, примите какие. Для вас это приятное времяпровождение, по всей видимости, или для какого-то самоуспокоения, еще для чего-то. Ну, для каких-то совсем других целей, нежели для бизнес-результатов. Вот это будет честно и с собой, и со всеми окружающими, и с вашими наставниками, и с партнерами и так далее. Вот если же мы говорим о том, что мы с вами в бизнесе, то мы с вами говорим о постановке целей, мы с вами говорим о создании планов и о том, чтобы следовать этим планам. Вот, поэтому начало месяца – это очень хорошее время для того, чтобы ответить себе на вопрос, какие цели я перед собой ставлю на июль месяц. Кто-то из вас уже планировал июль, спланировал, поставил цели на июль месяц? Кто-то эту работу уже выполнил? Выполнили? Поделитесь? Почему нет? Когда я что-то рассказываю, у меня не получается. Поэтому в этот месяц я промолчу. Дорогие мои, это, знаете, это, это ваше суеверие. Это абсолютно несвязанные вещи. Это абсолютно несвязанные вещи. Возможно, Вселенная проверяет вас на твердость ваших намерений, на твердость того, насколько вы действительно решили сделать то, что заявляете. Вот, поэтому, ну, я давно не принимаю такие, даже не знаю как, объяснения от своих партнеров, то есть, ну, это, это уровень, знаете, это уровень, ну, в школе так можно разговаривать, но если мы говорим с вами о серьезных бизнес-вопросах, представляете, вот вы встречаетесь, вы, например, руководитель какой-то организации, и у вас есть партнеры, с которыми вы ведете совместный бизнес. Вы встречаетесь, и вы говорите, что я не буду вам говорить о своих планах, потому что когда я что-то говорю, это не сбывается. Вот как вы думаете, как относятся к такому партнеру, который таким образом оправдывает или объясняет то, что он не готов обсуждать совместные планы? Ну, я думаю, что вам понятно. Да, то есть это вызывает как минимум недоумение, поэтому это еще одна какая-то история, которую вы себе придумали для того, чтобы, ну, может быть, не испытывать какие-то негативные эмоции, если вдруг что-то не получится, а вот я сказала, у меня не получилось, а что люди подумают, да? а как я буду выглядеть и так далее, да лучше я не скажу, лучше я это утаю, вот, и поэтому в этом аспекте, в этом ключе я могу сказать, что вам должно быть абсолютно все равно, что про вас подумают другие люди. Вам должно быть важно, как вы себя ощущаете в отношении своего слова. Остальное все вообще не имеет никакого значения. Ни что про вас скажут, ни что про вас подумают. Да, понятно, это может там, если говорить о каких-то серьезных бизнес-отношениях, это, это должно повлиять на ваши отношения с вашими партнерами. Но в бизнес-мире это так. Вот. но а, самое главное, это то, как вы себя ощущаете, то, как вы оцениваете сами свои результаты для себя лично, для, ну, то есть важны только ваши внутренние отношения, а все, все, все остальное, все, что вокруг, это все очень даже вторично. Поставьте это на первое место. Вот. У кого-то еще, у нас, Елена, есть планы? Гульнас, да. ну я скажу, у меня, конечно, план небольшой, он еще пока, ну, как, как начинающий, я никогда не составляла, честно признаюсь, у -у -у. я не составляла планы. А, вот после... а, тут, а, тут, а тут взяли и составили. Ну, я же поднимала руку, что я да. буду планировать, поэтому я пробую, у меня ну, это опасно? еще... Ну, классно. Же. В стадии того, что у меня план, конечно, совместно с жизненным, ну, я имею в виду бизнес и плюс еще это. Но я запланировала, во-первых, себе в первую очередь проводить, ну, я запланировала пока пять парфюмерных примерочных, у меня уже две ну, даты назначены на две встречи, а вот, ну и еще месяц ведь только начался, поэтому да. я дальше буду, вот, ну, жизненные у меня были запланированы маме установить памятник, я его сделала, вот, затем в сентябре месяц я запланировала себе поехать с подругой в Грузию, с города, да, у нас сейчас такие вот автобусные туры. Uh -huh. Ну, ну во, во всяком случае, первый шаг я сделала, я забронировала. Uh -huh. вот. А там уже, как война, план покажет. Uh -huh. вот. uh -huh. Затем, значит, ну, запланировала. Есть у меня такое в планах, и работаю я над этим, что все-таки свою и клиентскую базу расширять, и партнерскую базу расширять. Потому uh -huh. что, ну, моя партнерская база – это... Мои дети, мой зять и мой муж. Угу. Вот. Больше у меня нету партнеров. Им большое спасибо, что хоть, как говорится, они мне помогают в этом месяце даже очень хорошо. Я опять на 6% вышла. Угу. Мы вышли вместе. Ну, это у меня стабильно, наверное. Я просто один месяц вылетала, прошлый, а теперь угу. вот опять. Вот. И ну, что еще? Что еще? Вроде вот пока все. Uh -huh. Я потихонечку дописываю, конечно, ну там на каждый день. Это я не буду озвучивать, потому что на каждый uh -huh. день план uh -huh. есть. Uh -huh. Вот я где-то что-то у меня получается, значит, я ставлю себе плюсик, не получается минусик, я это, я это дорабатываю и пытаюсь в следующий день в ближайшее время это все, конечно, сделать. Ну, классно, вот здорово так, то, что вы с этим работаете уже. То есть это ну, уже да. это уже э, отлично, это уже здорово, это уже вы развиваете свой бизнес навык цель. А. Вот вы сказали, что моя отговорка, да, я понимаю, когда я первый раз сказала, что я не буду говорить, не буду делиться. Моя отговорка на уровне школы. Да, ну, извините, я уже в другую сторону пошла, поэтому может быть и школа. Здесь мы же не говорим про физиологический возраст. Мы говорим Нет, я о, о, о, о нашем статусе, о нашем сознании, о нашем уровне как предпринимателя. Вот мы о чем говорим. И здесь это вообще не связано с возрастом абсолютно. Вы можете быть в каких-то вопросах очень опытный, очень такой ну, жизненный опыт большой и, и так далее, и так далее. Но в, в каких-то других вопросах мы снова ученики. И нужно привыкать к тому, если вы осваиваете что-то новое в своей жизни, вы всегда будете находиться в состоянии ученика. И это здорово. И Это классно, если вы умеете это делать, если на вас не давит вот этот опыт прожитых лет и ощущение того, что я вроде как уже пожила, и я должна вроде как все знать, да, и вы не можете встать даже в позицию ученика. Есть люди, которые не могут встать в позицию ученика, потому что они считают, что уже все. Вот. А если у вас, вы это сможете, если вы это умеете, это здорово, это значит, что вы находитесь в состоянии развития, это значит, что вы уйдете во что-то новое, это значит, что в вашей жизни продолжается рост. Нет, учиться я люблю, я постоянно чему-нибудь доучусь, угу. поэтому я во всех во всех учебах, во всех тренингах, везде. <связывая> да, Мне да, это да, интересно. Да. Ну, ну, это же да. всегда, всегда новое, всегда интересное. Да, да, да. Вот, поэтому здорово, что планируете. Здорово, что в планах есть конкретные цифры, конкретные показатели, как, например, там пять примерочных. Да? То есть в плане обязательно должна быть цифра, обязательно должны быть цели. И если, например, не процесс ради процесса, если не примерочные ради примерочных, если у этого процесса есть цель то пропишите еще то, что вы хотите на выходе этих примерочных ли, каких-то других встреч, то есть какой результат вы хотите получить. Заработать денег, расширить свою клиентскую базу, на сколько человек, расширить свою партнерскую базу, на сколько человек, что вы ждете от этих партнеров, то есть какое должно быть участие, на какой уровень вы хотите выйти. И... Это как бы один путь, да, то есть когда у нас есть какой-то план, и мы смотрим, какой ресурс у этих действий, что мы можем получить. Есть другая схема, когда вы сначала определяете тот результат, который вы хотите, и под него подтягиваете инструменты, которые позволяют вам этот результат достигать. То есть сначала вы, например, себе говорите, я хочу, чтобы у меня появилось в июле месяце 10 новых клиентов. Как мне сделать так, чтобы появилось 10 новых клиентов? Если вы работаете через примерочные гардеробы, значит, мне нужно провести, ну, например, 15 примерочных, да? чтобы 10 клиентов получилось. Скорее всего, примерщик придется провести больше. И причем у вас, скорее всего, есть статистика, скольких примерочных получается, там, сколько клиентов. То есть, исходя из этого, вы можете составить себе план, сколько мне нужно провести таких встреч. И вот тогда у вас появляется связка, план, цель. И вы смотрите, вот эти мои действия привели меня к этому результату или нет. То есть вы по итогам месяца уже будете анализировать и потом вносить опять-таки корректировки, ставить новые цели и уже двигаться в августе месяца. Вот, поэтому здорово, что есть действия. Будете планировать, еще посмотрите это в связке с постановкой целей чтобы не получилось так, что я просто нахожусь в каком-то процессе ради процесса. Я понимаю, что это тоже может приносить удовольствие, но если вы будете четко понимать, куда вы движетесь, то легче, по крайней мере, мне легче. Если я знаю, куда я движусь, то я буду двигаться в этом направлении, несмотря ни на что. И подтягивать нужные ресурсы, инструменты. Вот, спасибо. Поэтому спасибо, Лен, что поделились. Я думаю, что другие участники тоже подчеркнули для себя полезное в результате нашего вот такого небольшого разбора. Если это так, то дайте знать, дорогие, уважаемые, дорогие участники, другие, молчаливые. Можно, да? Uh -huh. Да, Конечно, да, да. я сейчас для себя не только отметила очень много полезного. Лена, спасибо, что проговорила про свой план. Я прописала тоже, хотя на самом деле я тоже нахожусь в состоянии ученика. Мне это на самом деле нравится, потому что реально каждый... Даже можно сказать, ну, каждый месяц, каждый день что-то я для себя новое нахожу, новые там, инструменты, скажем так, да, забытые какие-то инструменты. И это мне вот позволяет, жизнь становится интереснее. Правильно заметили, что независимо от возраста мы находимся в состоянии ученика, и я вот, может быть, уже Лена, Лена знаю, да, мы говорили о том, что вот, слава богу, что у меня есть вот этот вот ламбре, который мне помогает чувствовать себя Именно, ну, как бы постоянно в потоке, да, команде очень интересных людей, здесь развиваться, это все на самом деле круто, и как результат я вижу то, что люди-то благодарны, с которыми я общаюсь, ага. тем, что, что от меня что-то получают, а я всегда вот это подчеркиваю, что вот благодаря тому, что я нахожусь в Ламбре, вот это в моей жизни очень много положительного происходит. Сейчас я прописала для себя то, что мне нужно свои планы действительно, опять же, конкретизировать. Хотя я уже, ну, что я сделала? Себя похвалить могу то, что я только говорила, что буду проводить, да, здесь какие-то встречи, несмотря на то, что на даче. Совмещая с жизненными планами, Лена правильно отметила, которых тоже немало. Вот. И за, зашла в библиотеку, договорилась, ну, как договорилась, конкретно сказала, что мы, у них там выходные, получается, да, что мы встречаемся и определяем, в какие дни, в какие часы я могу там проводить какие-то свои небольшие мероприятия. Также мы согласуем с, с заведующей библиотеки, какие, в общем-то, лучше взять темы и где это прорекламировать, какие объявления сделать. Здесь свои особенности, тонкости, поскольку ну, мы в сельской местности находимся. А сейчас конкретно, нас спасибо, что вот эти два подхода снова напомнили нам, как бы идем сначала от цели, которую хотим достигнуть. И, и либо наоборот, сначала то, что я uh -huh. хочу провести, сделать и какой получить результат. Uh -huh. Этого я себе не прописала. Сейчас, uh -huh. вот, прямо по пунктам, и это пропишу. На июль я на себе запланировала сначала так спокойненько мой летний режим, а сейчас думаю, нет. То есть мне нужно все равно однозначно относительно июльского результата, повысить свой результат ну, процентов на 50%. Mm -hmm. вот. Ставлю себе планку, я знаю, что если я это проговорю, то оно сработает. Вот, смотри, Елена, какая у Натальи другая остановка. Если это проговорю, то это сработает. Ну да. Тоже, как бы. я сказала 150, а у самой как будто не получалось. И в последнюю волшебную неделю у меня 150 и получилось. Ну, ты хочешь выйти снова на свои золотые 150? это. Но Нет, если ты на 50% это... процентов, говоришь увеличить, это как раз у тебя ну, от июня 100? 5 же, да, чуть-чуть подстраховалась. Но а. дай бог будет больше. Дай бог, хорошо. А, все зависит от того, от того количества действий, которые ты будешь выполнять. Да. И, и смотрите, вот на чем еще хочу сделать акцент. Когда мы с вами встречаемся… Наши с вами встречи, я знаю, как они действуют. Они действуют вдохновляющие мотивирующие то есть сразу хочется работать, хочется что-то делать, то есть появляется мотивация и так далее, и так далее. Да? то есть Каждый из нас получает некую такую внешнюю мотивацию, внешнюю мотивацию, потому что мы все с вами нацелены на одно, мы движемся в одном направлении, мы единомышленники, мы создаем такое общее энергетическое поле, которое помогает всем нам, оно вот дает силы и вдохновляет. Вот. Потом встреча заканчивается, и вы остаетесь один на один со своими целями, со своими планами, со своей жизнью, со своими результатами. И а, наступает время, когда вы прокачиваете свой навык поддерживать свою внутреннюю мотивацию независимо от внешних источников. Это тоже навык, это тоже то, над чем стоит работать, потому что мы сейчас встречу закончим, и вы снова вернете в свою обычную, привычную жизнь. Там будут происходить какие-то события, там будут люди, там еще что-то, там еще что-то. Это то, что будет отвлекать ваше внимание, отвлекать, то есть рассеивать ваше внимание, вы будете заниматься другими задачами. И это нормально. У каждого из нас есть то, что вы называете жизненные задачи. Да, то есть мы все с вами работаем не только вот в одном направлении, у нас у всех есть по жизни какие-то еще другие задачи. И это нормально. Но если вы хотите достигать результатов в этой сфере, то вам нужно научиться держать фокус на этой задаче независимо от, внешнего, от внешней мотивации. То есть научиться создавать внутреннюю мотивацию. Самый простой способ держать фокус на задаче и поддерживать внутреннюю мотивацию, как постоянно задавать себе вопрос. Для чего мне это нужно? Для чего я это делаю? Ради чего я это делаю? Зачем мне это нужно? Если у вас есть сильный ответ на этот вопрос, вы всегда будете иметь мощную внутреннюю мотивацию, которая будет вас, помогать вам держать фокус на этой задаче. Если у вас нет ответа на вопрос, ради чего и зачем я это делаю, вас будет очень легко сбить с пути, вас увлекут какие-то другие задачи, другие ситуации и так далее, и так далее. Вот, поэтому а, научитесь, вот этот вот ответ, если он у вас есть, постоянно его себе напоминайте, потому что… В обычных бытовых делах мы забываем, отвлекаемся и так далее. Напоминайте, зачем, ради чего. И держите фокус на задаче. Если для вас это важно, вы будете держать это фокус. И тем самым вы будете взращивать вашу внутреннюю мотивацию. Лидер в сетевом бизнесе. Знаете, вот есть много всяких определений по поводу лидера, нелидера и так далее. Об этом больше всего говорят в сетевом. Да, то есть у нас в нашей индустрии это понятие очень сильно обсуждается, муссируется, на эту тему много говорится. Я тоже как бы иногда вот так вот ходишь, размышляешь, лидер, не лидер и так далее. И я для себя сделала такой вывод, что лидером на самом деле является человек, который может работать в одиночку, без никого. Вот представьте, что в вашей команде вообще никто не работает. Все перестали работать, остались только вы. И если вы при этом продолжаете работать, у вас нет никакой поддержки ни сверху, ни снизу, ни сбоку, ни откуда. И вы, если в этой ситуации продолжаете делать ваше дело, вы продолжаете идти к своей цели, вот это называется лидер. Человек, который может работать в полной... В полном одиночестве то есть человек которому не нужна никакая внешняя мотивация у него очень сильная внутренняя мотивация и и, и и это возникает из понимания ради чего и зачем и это тренируется это взращивается то есть там конечно же нужны навыки дисциплины и так далее то есть это все прилагается обязательно нужно вот, но это все можно взрастить, если у вас есть очень сильное зачем. Вот, поэтому, если для вас это важно, держите в фокусе, потому что очень ценно, очень ресурсно заканчивать период, заканчивать, в нашем случае месяц, мы сейчас говорим про месячные планы, да, заканчивать в состоянии победителя. Это очень сильно, это дает импульс на дальнейшее развитие. Если вы поставили себе цель, вы ее достигли, вы заканчиваете этот период в состоянии победителя. А значит, вы начинаете следующий период, следующий свой отрезок в жизни, в бизнесе и так далее, в состоянии победителя. Это ресурсное состояние, которое помогает вам двигаться дальше. Если вы не доработали, не дотянули, где-то посередине сдались, где-то вы дали слабинку где-то вас били с толку много факторов может быть вы заканчиваете в этом случае месяц не достигая своей поставленной цели вы достигаете закрываете этот месяц этот период в состоянии проигравшего это не ресурсное состояние да у кого-то это может вызвать ресурсное состояние вызвать какую-то злобу да то есть если вы умеете это делать это здорово вы можете это, опять-таки переключить. Но если это накапливается из месяца в месяц, из месяца в месяц, вы не достигаете, не достигаете, не достигаете. Это накапливается и это может вас вообще выбить. И это очень ценно. Поэтому я всегда призываю бороться за свои результаты, биться до последнего так, чтобы накапливались результаты именно как победителя чтобы накапливалось вот это состояние победителя, чтобы увеличивалась ваша вера в себя, самооценка, и тогда вы можете любые горы свернуть. То есть можно идти, то есть одну спираль можно раскручивать, а можно другую спираль раскручивать. Поэтому я призываю вас бороться за свои цели, бороться за свои результаты. И... Вообще ох, круто Держать фокус на этом. Пробило. Пробило. Ужас, как здорово. Ужас, как здорово. Не, ну, реально, да, вот у меня прямо уложилось. Я вот эти каждое слово как принимаю на себя и перекладываю на, на... на мою молодежь, которая сейчас со мной сидела. Ну, 12 лет, 10 лет, у них определенные проблемы. И вот если я сейчас это в понятном языке, им это расскажу. Я уверена, что неделя, которая нам сейчас предстоит, у меня их трое, она может превратиться в какое-то достигательство чего-то классного и конечно, понимание. Конечно, конечно. Вот реально, вот я прямо аж до дрожи, вот, вот реально здорово. Э, это, вот, это даже не только в бизнесе, в жизни. Однозначно, ну, вот. абсолютно везде. Это навык, Вообще. который, если вы в себе воспитаете, если вы воспитаете это в своих близких, воспитаете в подрастающее поколение, это то, за что вам будут всегда говорить спасибо. Потому что это навык и это состояние, которое применимо абсолютно в любой сфере в жизни. И ну, оно то, что... всегда работает в плюс. И в том, и в другом случае. То есть, если вы умеете работать в тайне победителя, это в плюс. Если пораженческие настроения, то это вот как болото засасывает. И если вы это знаете, и это вы можете передать, цены вам нет как наставнику, да. вашему подрастающему поколению. Да, да, все здорово. Спасибо. Спасибо, Наталья. Вот. Поэтому, возвращаясь опять к. К теме нашей сегодняшней встречи так же получилось, да, что мы с вами используем начало месяца для того, чтобы поставить цели на этот месяц, для того, чтобы наши, наши действия были целенаправленными. По цели под, уже придумать планы, подтянуть ресурсы, инструменты и так далее, составить планы и действовать. И не придавать свою цель, не придавать свою мечту, не предавать себя двигаться в направлении цели, делать все, что для этого необходимо, не сдаваться до последнего, для того, чтобы закончить этот месяц в состоянии победителя с выполненным планом, с достигнутым результатом и сказать себе спасибо за то, что вы сделали за прошедший период. Как я раньше говорила, чтобы в новогоднюю ночь вам было за что поднять бокал шампанского. Об этом... Об этом нужно начинать думать прямо сейчас, прямо вот в январе надо начинать думать, за что мы будем поднимать бокал в декабре. Вот, если говорить о каких-то, ага, осталось у нас 10 минут. Ой, нажал, ну, ладно. Если говорить о каких-то предстоящих планах и каких-то новых вещах, если говорить о моих каких-то планах, да, значит первое, что у нас запланировано на следующий понедельник, у нас запланирована встреча с Мариной Кирпичиковой, я думаю, что вы ждете. Вот. Да, ждем, ждем. Да, поэтому мы в середине недели обязательно напишем пост, попросим вас написать вопросы, которые у вас есть, чтобы вы поспрашивали Марину. И Марина выберет вопрос, на который захочет ответить, и ответит. И, скорее всего, Марина расскажет о нашей новинке гели для ног. Вот, расскажет об этом удивительном средстве, которое, кстати, может и должно стать неотъемлемой частью любой программы по уходу за кожей, которую вы составляете. Если вы помните, у нас в, уходе за, в программе по уходу за кожей всегда есть несколько наших продуктов, которые мы включаем независимо ни от чего. Это какие продукты? Крем для рук. Тоник, молочко. да это всегда. А, тоник, молочко, но под вопросом, что еще всегда? Крем для рук. Крем для я рук всегда, сказала. согласна. Но, да. Да. Да. Еще есть что-то, что всегда а, можно включать? гель. А, а, а, гель, да, гель можно всегда включать, да, еще. Ну, я думаю, что, наверное, бальзам для тела, это по-любому. Угу. Бальзам для, для тела, какое-то средство для тела. Да. Масло чайного дерева можете включать всегда. А, да, конечно. Масло чайного дерева можно всегда включать. И еще теперь у нас появился гель для ног, который тоже можно включать всегда. То есть это такие универсальные средства, которые можно включать всегда. Вот, Поэтому следующий понедельник Марина поделится с нами фишками этого средства. Вот Через неделю в понедельник мы, скорее всего, с нашими парфюмерными стилистами сделаем разбор наших двух новинок, которые пришли. Наталья, сделаем? Да, сделаем, конечно, я, я уже вот хочу видео записать сегодня, Блэнш, бланк, Блан. короче, 201 я получила, ага. вот, 203 у меня в пути, очень хочется раскрыть и вот первое впечатление все записать. Вот. Да, то есть я думаю, что к этому времени уже все все получат, послушают, и мы, получается, через неделю, в понедельник, сделаем такой вот разбор совместный, все соберемся, послушаем определим место в парфюмерном гардеробе, поделимся впечатлениями. Так что приглашаю всех, абсолютно всех, принять участие в этом таком всеобщем творчестве. Вот. А кроме этого, на июль месяц у меня стоит задача закончить работу над обновленной косметичкой. И я по-прежнему держу фокус на задаче по количеству участников в в первых деньгах то есть в моем индивидуальном сопровождении вот то есть вот это те задачи на которыми я работаю то есть то что я держу в фокусе сразу немножко похватываюсь один из моих участников который сейчас идет в первых деньгах это вот галя жукова то есть она тоже появляется вы ее видите в чатах вот второй месяц она 100 баллов тоже закрыла новичок очень активная галина галин я знаю что ты будешь смотреть записи вот, так что я тебя поздравляю с этим достижением. Галина выиграла мою личное промо, то есть она еще получит дополнительную плюшку за эти достижения. Вот, Так что вот для меня это очень позитивный опыт. Обязательно поделюсь еще отзывом, который Галина написала на буквально первый, первый блог в первых деньгах, которые мы прошли, и хочу, чтобы тоже все посмотрели. Мы сразу скажу, что Галина вообще никакого опыта не имеет ни в сетевом, ни в работе с парфюмом, ни с косметикой, это вообще вот абсолютно нулевой новичок, нулевой, но при этом это очень целеустремленный человек, и человек для меня очень ценный и важный, человек, который делает, делает, несмотря ни на что, несмотря на то, что что-то не получается, где-то какие-то это, вот, но делает, когда человек делает, это значит, что у него результат обязательно будет. Вот. То есть он живет в реальном мире, в мире реальных действий, и это очень ценно. Вот, Поэтому вот я работаю в этом направлении, держу фокус действий, плюс у нас на стадии предзапуска Узбекистан, я думаю, что мы об этом тоже еще напишем, чтобы если у вас есть какие-то контакты в Узбекистане, вы могли тоже подключить, подтянуть и то есть, там тоже создать свою ветку или партнеров. Вот, то есть объявим обязательно, то есть там будет мероприятие, будет встреча, куда можно будет прийти. Так что вот так. Вот над такими задачами планирую работать в июле месяца так что в июле работа, несмотря на то, что, как вы говорите, есть жизненные задачи, у нас сейчас тройка в активной фазе, так что задач много, делов всяких много интересных, но при этом я очень четко осознаю значение летних месяцев в работе, и поэтому я активно работаю и в плане рекрутинга, и в плане создания систем сопровождения новичка, и прочего, и прочего, и прочего, то есть я в любом случае это все тоже держу в фокусе. Вот, поэтому всем желаю плодотворного июля месяца, желаю, чтобы ваши цели обязательно исполнились, чтобы ваши планы все были реализованы, и вы ощутили себя на пьедестале по результатам этого месяца. Есть ли еще какие-то вопросы, которые мы хотели бы прямо вот сейчас вот важно обсудить? Нет, Вопросов нет. нет. Вопросов нет. Все, все нет. понятно, все доступно. Все понятно, все доступно. Хорошо. Хорошо, ну, как так, и всегда. Как и всегда. Ну, мы же с вами очень хорошо, так мне кажется, поработали, затронули очень важные темы. Вот. Поэтому спасибо вам огромное за участие в нашем сегодняшнем эфире. Особенно я благодарна Елене и Наталье за то, что вы помогли. С вашей помощью мы раскрыли. Очень важные темы, я думаю, что для всех остальных участников это тоже было не менее полезно. Вот Надежда наконец-то включила камеру, тоже, видимо, решила что-то сказать в финале. Микрофон выключен, Надежда. Я, я говорю, я когда заново слушаю, заново, и все вот это вот действительно очень полезно. Вот. Тема была, конечно, очень хорошая, я не с самого начала, но спасибо огромное. Угу, всем, всем здравствуйте. Здравствуйте. Редко бывает так, что там прям вот какое-то что-то новое, новое, новое, да. То есть но мы напоминаем друг другу какие-то вещи, которые да. забываются, мы теряем фокус, мы что-то там где-то забылось. Вот, мы просто друг другу напоминаем, и это помогает, опять-таки, нам держать фокус на наших бизнес-задачах и продолжать двигаться, создавать внутреннюю мотивацию. Вот, спасибо, Надежда. Так, хорошо. Хорошо. хорошо. Спасибо. Ага. А, тогда закрываем, завершаем нашу встречу. И, а, как всегда, у меня последняя просьба и наставление, да, то есть написать пару слов о нашем сегодняшнем эфире, нашем командном чате, для того, чтобы привлечь внимание к тому, чтобы другие люди тоже посмотрели и для себя получили пользу. Вот. Поэтому давайте на сегодня тогда закрываем нашу встречу. Всего вам хорошего, плодотворного июля, и пусть у вас все обязательно получится. Всем спасибо, всем пока. Всем пока. Спасибо, всем до встречи. До встречи.